В этом видео вы узнаете, какое отношение к Атолу в Тихом океане имеет русский полководец Суворов. И почему полинезийцы до неузнаваемости изменили его название. Возможно, при просмотре этого видео у вас возникнет мысль, а где же Настя? А Настя мало, потому что она социофоб и ушла гулять в одиночку по острову. Майна! После 40 с лишним дней пути мы подходим к первой остановке на нашем маршруте, это вот аттол имени русского полководца Суворова, на который весь мир остально зовет Суваров. Вот там вот видно островки, наверное, на горизонте. Мы пока легли в дрейф перед островом. Время 10 утра. Низкая вода будет в час дня примерно. Нам в это время как раз надо будет заходить, чтобы не попасть ни во встречное, не в попутное течение. Вот, ждем. сесть в фрегат папки у зиму ровно через три года после отбытия мы прибыли в тропики а толк суворов должны быть рейнджеры в сезон но по-моему, их уже нет. Видимо, не сезон уже начался. Так что, если придет ураган завтра, нелегально. да. Мало того, что мы проникли на территорию чужого государства как... нелегально, без документов и со предупреждений, которая закрыта на пандемию. <связать> словом, все лучше лучше. <связать> да. А. да еще и отсюда даже представители две штуки официального государства могли уйти, если они, конечно, не сидят там под пальмой тихонечко и не ждут, <связать> <связать> когда они, мы там, придут... Да, с <связать> ружьем. Настя, первая, первый открыватель. Ладно, целовать забыла. <связать> Ой, ребята, Атол Суваров. Единственный Атол, который сохранил русское название на международных картах. Before 7 and after 6 Я так понимаю, что Кейптаун, Бенда, Орегон, Окленд и Торонто сделаны изначально владельцами этого места. А там уже дальше яхты всякие отмечались. Карамба! Санкт-Петербург. Ребята, отзовитесь, кто эту табличку оставил. Остров назван в честь великого русского полководца Александра Васильевича Суворова, но не напрямую, а опосредованно. В 1814 году, в сентябре месяце, Михаил Лазарев, тот самый, который через 6 лет вместе с Белинсгаузеном откроет Антарктиду, первый из европейцев открыл этот атолл. А был он на судне, которое называлось Суворов. Но когда острова Куков стали независимыми, они решили добавить в свой обиход чуть больше полинезийского. И слово Суваров, приближенное чуть-чуть к звучанию полинезийского языка, слышится как Суварроу. И теперь этот атолл называется даже не Суваров, а Суваро. Вот и догадайся. Память о посещении атолов Суворов, открытого русским мореплавателем Михаилом Лазаревым 18 сентября 1814 года. Советская экспедиция судна «Калиста-6» 14 февраля 1977 года. И вот, видимо, это «Калиста-6» вот там изображено. А здесь Академия наук СССР, ДВО, Владивосток, Академик Апарин 6 экспедиционный рейс. Февраль 1988 год. Атол Суворова. Но, к сожалению, написано только на кириллице, поэтому для большинства иностранцев подавляющего вот эти таблички, в общем, просто экзотика. Мало что значит. Походу рейнджеров здесь уже нет, хотя вступать с 1 ноября нельзя на территорию Национального парка. Сегодня у нас еще октябрь 19, кажется. Нельзя с собаками, нельзя с мусором, нельзя с фруктами сюда приходить. Во-первых, там висит э -э, кепка. Во-вторых, стоят ботинки. В-третьих, лежат пирожки. В-четвертых, все разбросано и открыто хранилище с водой. Вид сельский, атуловский. Сейчас мы находимся на атоле Суваров в самом его эпицентре, на самой высшей точке этого самого атолла. Это часть островов Кука. Лагуна довольно большая, около 8 миль в диаметре, но кусочков суши очень мало. Вот это кольцо атолла на лагуне, риф, который иногда даже не выдается из воды. Здесь полгода живут два рейнджера. Ровно за три дня до нашего прихода они покинули это место, замуровав все личное ценное вот там наверху и оставив очень много в Внутри кране есть вода. Кокосы тоже мы принесли. Вот эти все для кофе штуковины. Открытая банка тушенки, пирожки. которые слегка деревянные. Чеснок. И куча всяких ну, тут вот, вот, специй и того всего. Терпевший кораблекрушение найдет на этом атуле, чем перекусить, где переночевать. Вот в этом домике даже есть кровати, матрасы, плита, дизель-генератор. Если вдруг он потерпит крушение с баком топлива, то можно, наверное, его и запустить. И, и если у него руки растут откуда надо, то вполне себе может прожить даже с комфортом. Но и без комфорта на этом острове довольно легко выжить в его климате и изобилии кокосов, а также разной живности. Примером ярким тому служит Том Нил который целых 25 лет, с 1952 по 1977 год, один одинешенник прожил на этом острове. Он был настоящим Робинзоном Атола Суваров, стал его легендой и написал книгу, которая называется «Остров для себя». После него здесь поселилась одна семья, она прожила здесь около 20 месяцев, затем отбыла на архипелаг Туамоту. Следом жила еще одна семья с двумя детьми, они здесь разводили кур, гусей держали, садили огород и в общем жили таким натуральным хозяйством, принимая их смены круизеров. После этого через длительное время здесь сделали национальный парк. И полгода из года живут рейнджеры. Об этом свидетельствует вот этот вот график. С 31 января зачеркнут каждый день. И последний зачеркнутый день стоит 16 октября вот этого года, 2021. А мы пришли 19. Подсобная часть хозяйства от Андрей кокос вскрывает. Вот один уже вскрыт. М -м -м. Угу. Э, ты снимай, снимай. Нет, уж нету дайте. Вот это вот баунти, а не то, что в шоколаде спрятано. Мы тебе кокосиков заготовили. Может быть скоро придем, а может и не скоро. Смотрите, как хотите. Я освободила ящики под столом. Мы еще везем, там у нас штук 20 как минимум, может даже больше. самый большой остров на его территории, на его кольце называется Энкаридж, то есть якорная стоянка. И Только здесь можно парковаться яхтом. Потому что когда можно было швартоваться, вернее вставать на якорь где-то еще у других у маленьких кусочков атолла, за все это время случилось здесь 7 кораблекрушений. И после этого администрация национального парка решила, что вставать на якорь будут только здесь. Лагуна не очень большая, она окружена рифом, и при изменении ветра яхта подходит к одним или к другим кораллам ближе, и, соответственно, вставать на якорь надо очень аккуратно. Ну а теперь давайте пойдем в ту сторону атола. там как раз мы увидим заход в Атолл, здесь он довольно широкий. Новый рейнджер у нас тут объявился на Атоле. Порядок наводит. Расчищает тропинку. Вот примерно так кто мне жил. Один из венешек. Сейчас вам покажем тренажерный комплекс, который есть у местных рейнджеров. Сначала, первый день я не понимала, что же это такое. Что это за система трассов, блочков и вот такой вот петли часть от яхты которая здесь затонула вот э, мы там наверное уже показывали э, как она на дне покоится вот и из нее сделали вот такую штуку можно за на ней наверное как-то поджиматься типа брусья надо их настроить прикрепить настроим все вот все это все работает вот офигеть а может, надо спиной к дереву видом, с видом на море? И часть номер два. Ну, здесь, наверное, вот как-то вот так. Тренажерный зал из подручных материалов на необитаемом аматоле. Их причем на дерево, а дерево проросло через них, видишь? Угу. Но вот это вот не, не вот для этого вот, чтобы вот так вот делать. Ну. О, ладно, что как озгет это было. А вот это вот не может быть гирями, потому что не гири, Чего они тут стоят? Здесь какой-то цех по обслуживанию аккумуляторов. Видите, пошли поливать огород. Давай я подержу. Позови русских, и они польют вам огород на краю света. Ой. Ну ладно, кокосы, и вода тут есть. И базилика чуть-чуть. Наша добыча. А вон плоды маленькие хлебного дерева. Вещат малюсенькие еще. И вот таких баков здесь 6. Дождевая вода по стокам наполняет баки. И на момент нашего прихода все они были заполнены. Мы вот постирали небольшое количество наших вещей, которые теперь сушатся. Надеюсь, что высохнут. Следующую майку буду поласкать, которую я запачкала шоколадным тестом для торта. Давай, топай. Если вы посмотрите вот туда, там просто стеной стоят кокосовые джунгли. Вот что жадность-то делает с людьми, а. Ай сейчас смалятся. Что я не могу? Кокосов за годы существования атола нападало столь много и падали не настолько часто, что этот лес просто представляет собой чистокол из кокоса, из которого растет пальма. И вот только вот этот небольшой, даже не пятачок, а такая просика от лагуны наружу атола, шириной метров 50 позволяет пройти к морю. Мы вчера ходили ловить храбов и несли с собой корзиночку с дымучкой клады, чтобы нас не сожрали. Вот в этом месте сидеть очень удобно и приятно, потому что фасадный ветер сдувает всех москитов в острова и здесь они особо не докучают. Сейчас мы увидим риф, который на отливе оголился. Здесь довольно много крабов, цветных красивых рыбок, в том числе любимых нами с капитаном рыбок-попугаев от которых мы чуть не умерли от сибуатеры три года назад. И здесь довольно много рифовых акул. Они на людей не нападают, соответственно, подплывает буквально рифовая акула сейчас. Плавник характерный с черненьким пятнышком наверху, это как раз она. Древний полинезийц Андрей и Лада. Есть улов? О, будет что пожарить. Три штуки, еще ракушка там есть. Отлично. А картошку взяли. Картошку взяли вроде. Короче, сегодня будет прекрасный ужин. Да. Я так давно крабов не ела. Мне кажется, я последний раз съела краба. их. В домик рейнджеров мы идем воду набирать. Страшная стоит жара, вон там Андрей с Настей что-то убирают, что не надо мочить, а все остальное можно мочить. Окна опустите в спальню. Окна у нас задраны, вот такие у нас штуки, которые держат окна открытыми. Подплывай, лови с бутылками сумку и вот эту сумку, которую нам надо постирать. Бум. Опа, рикошет. И вот эту, Лад, чем-то прижми давайте наберите побольше воды и возвращайтесь опять за ней в красивых местах их смены стирают свои вещи делают ремонт о чем на занят капитан и набирают воду здесь набирается вторая канистра поскольку шланг очень короткий вот такая система кто это твой друг? Это рак отшельник. Ладно, тебе повезло, еще недоброе. Кто это все настирал? Я. Приближаемся чуть -чуть. Да. Сейчас идем на правый город, а надо на левый. Проветчить. Ладно, сейчас уже близко, там папа стоит, и он нам, надеюсь, поможет. Если его интересуем мы, а не только канистры. Вот наш отважный капитан в трусах. У нас есть чудесная питьевая канистра с очень секретной пробкой волшебной. Вот ты ее снимаешь, открываешь, достаешь... Переворачиваешь, закручиваешь, устанавливаем ее над отверстием водяного бака в яхте, зажимаем пальцем отверстие для воды, переворачиваем, неудачно перевернули, но мы не сдаемся и продолжаем. Борьбу, борьбу за воду и вот примерно вот так это все и происходит кто такие яхтсмены это люди которые занимаются ремонтом яхты в самых живописных уголках земного шара вот у нас очередной ремонт, проблема с гиком, эта вот часть. Вот. Проблема в том, что разболтались заклепки, которые его держат, и он грозит переломиться в том месте, где ему не надо было ломаться. Вообще ему нигде не надо было ломаться. Вот. И сейчас будем его снимать, пересверливать, переклепывать. Шура, пилите мачту, она золотая. Дик укоротили, 4,5 с половиной ну вот сантиметра. теперь слегка обработать напильником и сверлить дырки новые. Вытягивается. вот такой вот отдых на райских островах яхтинг как он есть сейчас собираемся сделать заплыв на коралловый риф надеюсь что встретим там красивых рыб и можем встретим несколько акул акулы мы идем усиление ветра, а, там три буяна которых подвешено на цепь, чтобы не сцепляться с горал. два дня назад любовались облаками, сейчас я сижу любую с радугой, которая вот там под облаком виднеется. Вокруг летают фрегаты и какие-то другие эндемичные птицы. 9% всей мировой популяции птиц фрегатов водятся именно на Атуле Суваров. 3% еще какой-то живности, я потом посмотрю и добавим, допишем вот здесь вот внизу. Тоже водится мировой популяции вот этих вот штук, водится только здесь. На наружной стороне ола Суваров мы увидели достаточно много пластикового мусора. Сначала попытались его собрать, но мусор от крышек до бутылок, метеобуев и платов, обмотных сетью, оказалось слишком много. И мы оставили эту идею. В этом отличие нацпарка Суваров от нацпарков Австралии. Здесь от мусора чистят только фасад, а не весь парк. Видимо, островная ментальность рейнджеров не позволяет работать сверхурочно. Здесь чуть не разразилась экологическая катастрофа, потому что завезенные людьми крысы переели всю местную фауну, которую только могли достать. И вот в 2012-2013 году администрация национального парка и экологи объявили охоту на крыс. Но случился такой пердемонополь, что вместе с крысами потравили и огромных кокосовых крабов. Кокосовые крабы это ребята со всеми те кокосовые крабы, которых мы видели, скажем, в Мексике, это совершенно мутанты и я подозреваю что испытания ядерного оружия которые производились на толах в океане как-то повлияли на кокосовых крабов потому что они приобрели какие-то исполинские размеры самый большой которому мы видели в норе прозвали его с ладой вождем а, так у него лапы вот такой вот ширины и и увенчаны они вот такими секаторами и лада засовывала к нему в вот этот секатор палку диаметром 2 сантиметра, и он ее вот так одной клешней, просто одной левой перекусывал. Они совершенно вселяют ужас кокосовые крабы, наверное, потому что они размером с кокос, когда сидят. То они стоят на лапы, они размером с 2 кокоса. Гигантский пальмовый краб. Он может палец откусить на ноге. Если ты ходишь здесь в темноте, как случилось вчера, например, у нас, то нужно внимательно смотреть, потому что если он почувствует настоящую тебе опасность, если ты на него наступишь, он тебе точно оттяпает палец. Мы на них не охотимся, не только потому, что не хотим проверять, ядовиты они или нет, запрещено их есть или нет, а просто тупо как эту бандуру убить, ты не знаешь. Мне кажется, если ты начнешь ее готовить к тому, чтобы съесть, она тебя первая съест. Вот, и Поэтому просто наблюдаем за тем, какие они удивительные и страшные. Они разноцветные, мы вчера видели красного, серого, синего. И в свете фонарика, когда этот синий краб сидел в засаде на ступеньках и ждал, когда мы с Юнгой подойдем мыть посуду, у него горели еще глаза. Как вы понимаете, главная достопримечательность полос суворов – это крабы. Кокосовые. Мутанты. наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И обязательно делитесь этим видео с друзьями.